Здравствуйте, с вами Тамара, и сегодня мы поговорим про июль, и что он принесет знак Зодиака Рыбы. Главным астрологическим событием месяца является такое, знаете, романтическое, я бы даже назвала страстное соединение Венеры и Марса. Ну и для многих из вас этот месяц будет посвящен любви, сексуальности, креативности или творчеству. Но давайте обо всем по порядку. Итак, мои дорогие, ваше первое событие. 3 июля создается такая напряженная позиция между планетами Марс и Уран. У вас это будет происходить в секторе работы и в секторе коммуникации. Может быть, кто-то из вас будет излишне прямолинейен, знаете, как-то правду матку в лицо будете высказывать все, что вы думаете, либо о самой вашей работе, либо о ваших коллегах. Ну, не всем это может понравиться и это может привести к конфликту. Ну а у тех, у кого свой бизнес, я не очень сочувствую. Я сочувствую, не завидую вашим работникам. Ну, а кто-то наоборот, может быть, будет просто бороться за свои права, отстаивать что-то перед вашим начальством или, может быть, перед всей компанией, в которой вы работаете. Марс еще символизирует мужчины. Может быть, вы работаете женщиной, например, вы работаете в мужском коллективе. Но у вас может стать вопрос вот равноправия, может быть, мужчинам больше платят, вам меньше, и вы будете это отстаивать. Как бы вопрос полов, равноправия полов. По здоровью. По здоровью, кстати, это хороший аспект, потому что, э, особенно, знаете, для тех, кто ожидает операции. Марс – это символ ножа, то есть э, может все пройти успешно для вас. 10 июля Новолуния. новолуние будет в вашем пятом доме гороскопа. А это дом развлечений, отдыха, друзей. Ну, а так как новолуние приносит всегда что-то новое в нашу жизнь, вот у вас могут появиться новые друзья новое хобби. Или вы займетесь каким-то творчеством. А еще по сектор у нас проходит влюбленность. И новолуние может принести вам новую любовь. А еще пятый сектор – это сектор детей. И вот новолуние – новый член семьи для кого-то, может быть. Беременность, рождение детей или даже внуков, может быть. 11 июля Меркурий. Меркурий меняет знак. И он тоже входит в пятый дом дом ваших друзей, и дом ваших развлечений какой-то. И он может принести активность. Активность в основном в вашей социальной жизни. Много общения с друзьями. Могут быть поездки к друзьям или с друзьями. Или вот те, кто встретят новую любовь, может быть, вы и ваш любимый или любимая, будете проводить много времени, вместе, много, очень много общаться, перезваниваться, переговариваться, или вы поедете, может быть, куда-то на выходные вместе, или у кого-то из вас может появиться просто интеллектуальное хобби какое-то, вы, может быть, начнете много читать, или начнете изучать, например, психологию ребенка, особенно это касается родителей, помните, что пятый дом – это дом детей. 13 июля Венера. Венера соединяется с Марсом в вашем шестом доме гороскопа. А это сектор работы и здоровья. Ну, тут у вас, может быть, прям прорыв какой-то на работе. Марс в соединении с Венерой. Они дадут вам столько энергии, что все, что вам надо делать, это просто направлять эту энергию на вашу работу или на ваш личный бизнес, может быть. Марс – это усилие. Это напор какой-то, энергия. А Венера – это вознаграждение за ваши усилия. Причем Венера – это планета денег. И ваши усилия, которые вы вложили, или энергия, которую вы вложили в вашу работу, или бизнес, они будут вознаграждены, причем доходами в июле. Так что замечательно. Причем не только ваши доходы будут вас радовать в этот, в этот период, может быть, вы еще получите какое-то, знаете, удовлетворение от вашей работы. Очень хорошо дела могут пойти у всех тех, кто работает в сфере красоты, так как Венера отвечает за этот сектор, за красоту, музыку, искусство. Вот у всех у вас дела будут идти очень хорошо. Ну и по здоровью. Еще раз повторюсь, Марс – это борьба, Венера – вознаграждение. Так что те, кто борется за себя – не опускает руки, получит свое вознаграждение в форме выздоровления или хорошего самочувствия. А Марс еще и нож, я уже упоминала, те, опять-таки, кому предстоит операция, кому-то даже может быть пластическая операция Венера. Вас тоже может все очень удачно пройти. А многие из вас просто решат заняться собой, своим здоровьем, спортом, фитнесом, оздоровлением. Хороший период для этого. 18 июля «Лилит» или, как еще называют, «Черная луна» войдет в ваш четвертый дом гороскопа. А это сектор нашего дома, это наши корни, наши родители. Ну и кто-то из вас может почувствовать, что ваша семья как будто отторгает вас, не принимает. Или вы даже не чувствуете себя членом семьи. Могут даже возникнуть какие-то конфликты с вашими родителями. Вы просто чувствуете себя чужим, неродным или неродной. И вообще, в общем, такое, может быть, чувство или состояние, что вам нигде не комфортно, как будто вы нигде не чувствуете себя дома, не нашли свой дом еще. 21 июля Венера. Венера меняет знак и входит в ваш седьмой дом гороскопа. А это сектор отношений, брака, партнерства. Ну, когда Венера в этом доме, она приносит любовь. Если вы одиноки, вы можете встретить мужчину или женщину своей мечты. А для тех, кто в паре, у вас как будто второй медовый месяц. Такое взаимопонимание, сексуальное притяжение друг к другу. Ну, по этому сектору у нас еще проходят и бизнес-партнеры а Венера – планета денег, и, может быть, ваш бизнес-партнер вложится в ваш бизнес, или у вас просто будут очень такие хорошие, хорошие отношения, взаимопонимания между вами. А вообще, это идеальное время для брака, для свадеб, мои дорогие. 22 июля. Солнце меняет знак, и входит знак зодиака Лев. Солнце управляет этим знаком, ему очень комфортно вот, в этом секторе. А это ваш шестой дом гороскопа, сектор работы. Солнце – это статус. И тут кто-то из вас, кого-то из вас, может быть, ждет повышение в должности или, может быть, какие-то достижения на помощи работы или вашего бизнеса. Шестой дом гороскопа также отвечает за наше здоровье и может принести просто замечательное самочувствие или выздоровление кому-то, просто силу, энергию. 24 июля состоится полнолуние в вашем двенадцатом доме гороскопа. А это сектор всего тайного, скрытого. Полнолуние, оно обычно как фонарь, высвечивает вот ту сторону нашей жизни, в которой оно и происходит. В вашем случае это подсознание. Для кого-то, может быть, пришло время сходить к психологу или самому попытаться разобраться внутри себя, Постарайтесь не подавлять свои эмоции в этот период, прислушайтесь к себе, прислушайтесь к себе сами или обращайтесь за помощью к специалисту, к психологу. Кто-то из вас, может быть, захочет побыть наедине с, собой, с самим собой, какие-то тайны, секреты тоже могут выйти наружу или вы случайно, может быть, выдадите чей-то секрет, так что следите за собой. 28 июля Юпитер. Юпитер также входит в 12 дом гороскопа, сектор одиночества и кармы. Юпитер в этот период находится в ретроградной фазе, и когда Юпитер в прямом движении, он приносит много позитива. Его даже, знаете, называют «ангел-хранитель». Но вот во время ретроградности он может принести вам какой-то глубокий, может быть, духовный рост или религиозный какой-то подъем, или какой-то просто внутренний психологический рост для вас. Может быть, даже какие-то озарения, осознания чего-то, жизни, ситуации, себя, других. 29 июля планета Марс меняет знак и входит в знак Зодиака Дева. Ваш седьмой дом гороскопа – сектор отношений, партнерства и брака. Ну, а Марс – это сексуальность. Так что между вами и вашим партнером будет много сексуального притяжения. Но Марс еще и конфликт, агрессия. И а, может вспыкнуть конфликт между вами и вашим партнером по жизни или вашим партнером по бизнесу, может быть. А для кого-то это даже развод. Вообще, э, прохождение Марса по вашему сектору отношений может просто научить вас, научить компромиссу или умению, как избег, избегать конфликты. Э, ну, а еще Марс в этом секторе может символизировать поспешный брак. Или, например, ваш Марс символизирует э, все например, военные. И, может быть, ваш избранник служит в армии или в полиции, или он спортсмен. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Всем очень успешного июля и до новых встреч. До свидания.